и лайк -like аудитории или похожие аудитории. Что это за аудитории, для чего их используют? Сегодня мы поговорим на эту тему. Я расскажу и покажу на практике, как создать лук-лайк -like аудиторию. Немного более расскажу о том, в каких случаях а, их целесообразно использовать. А, если вам это видео полезно, если вы чувствуете, что будет полезно, то смотрите это видео до конца. Фокс а, на позиции. Видите, я не изменяю. Традициям он слушает а, и бдит, чтобы я ничего вам не наврала. А, и пока мы не начали, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал, потому что здесь будет очень интересно. Я говорю про маркетинг, про таргетированную рекламу, про продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса онлайн. Если вам эти темы, если вы понимаете, что вам эти темы близки и могут быть интересны, обязательно подписывайтесь, потому что видео на этом канале выходит каждую неделю. А сейчас мы перенесемся в мой компьютер, я вам покажу э, скрин экрана, как это все создается. Э, поехали. Итак, мы переходим в наш рекламный кабинет, и мы переходим в, во вкладку Аудитория мы будем создавать похожую аудиторию. Но для начала я скажу, что похожую аудиторию, look like аудиторию, мы можем создать только на основании пользовательской. То есть мы, грубо говоря, берем аудиторию и создаем на нее похожее. То есть нам вначале нужна выборка этой аудитории. На основании сохраненных аудиторий, look-alike аудиторию сделать нельзя. В следующем своем видео я расскажу, как создается сохраненная аудитория, и вы поймете, почему на основании сохраненных аудиторий нельзя сделать похожую или look лайка аудиторию. Тогда мы что сделаем? Сейчас мы создадим пользовательскую аудиторию. Мы возьмем, создадим на основании аккаунта Instagram, чтобы было более понятно, да, то есть я здесь особо я в предыдущем видео рассказала, как, какие критерии нужно выбирать для того, чтобы правильно создать аудиторию всех пользователей. Поэтому, в принципе, здесь я просто пишу все взаимодействия 365 дней, и мы создаем аудиторию. Вот, у нас аудитория создана, она, к ней идут поступления данных, да. И мы будем делать похожую аудиторию. Смотрите, здесь в первой графе мы выбираем аудиторию источник. Да, это вот наша вот аудитория, которую мы только что собрали. Мы выбираем все взаимодействия. вот, ну, Мы находим из списка, да, то есть там могут подтягиваться различные аудитории. Вы находите именно ту по названию, которая вам нужна, и выбираете ее. Лука-лайк -like аудитории мы собираем, создаем на уровне страны. То есть мы не можем э, выбрать, там, например, на основании какого-то города или мира. Э, look -like аудитория собирается э, на страну. Э, что мы будем делать? Я сейчас, наверное, не буду выбирать Латвию, потому что в Латвии аудитория будет маленькая. Но вот хотите, я вам покажу, как это выглядит. То есть для Латвии, смотрите, э, видите look like аудитория в 1%, чуть позже объясню, что это значит, 13,2 тысячи всего лишь, да, если же мы здесь выберем Россия, то 1% аудитории будут 400 тысяч, вы понимаете, какая большая разница, то есть, в принципе, что значит, сейчас я вам скажу, что значит эти вот проценты, 1, 2, 3 до 10, 1% это аудитория, максимально похожая. То есть чем больше, чем выше процент, тем менее похожа на исходную аудиторию э, вы собираете. Следовательно, если у вас очень хорошая аудитория-источник, то есть в данном случае мы выбирали э, людей, кто взаимодействовал с нашим Инстаграм-профилем. То есть э, потенциально это ваши подписчики, это все, кто когда-либо на вас переходили, каким-либо образом с вами как-то взаимодействовали. То есть если вы не используете чаты активности, если вы не используете какие-то гивы, следовательно, у вас в профиле нет аудитории такой нечистой, скажем так, да, то есть если вы пользуетесь только таргетом или рекламой у блогеров, то есть у вас в профиле потенциально только заинтересованная вами аудитория, то ваша лук-лайк аудитория тоже будет очень чистая, и вы можете ее собирать. Если же вы когда-то давно уже грешили, так скажем, какими-то гивами, то моя рекомендация не создавать лук-лайк -like, -like аудитории, потому что они будут для вас нерелевантны, они будут чистые, не чистые, потому что вот эта вот аудитория источника ну, тоже будет не очень чистая. Да? Но я надеюсь, вам не нужно объяснять, почему аудитории после гивов в профиле не очень чистые. Да? То есть мы это понимаем. Смотрите, Россия. 400 тысяч человек. То есть, по сути, я беру аудиторию своих 90% подписчиков у меня в Латвии и на основании, по каким-то критериям Facebook считывает вот этих вот людей, которые взаимодействовали с моим профилем. Он их считывает по каким-то показателям и находит похожих людей по таким же показателям в указанной стране. Такой интересный лайфхак. Если вдруг вы потом понимаете, что вам нужна аудитория определенного города. Ну, ну допустим, вы настраиваете рекламу, вы, вы ищете лук лайк аудиторию но у вас бизнес э, в какой-то определенной локации находится. То есть, ну, если мы говорим про Латвию, вот, например, в Риге, в столице, как вы можете э, использовать эту аудиторию потом? Вы, Когда вы э, используете э, данную аудиторию в группе объявлений, на уровне группы объявлений, там вы уже, подтягивая всю эту аудиторию целиком, вы можете просто выбрать отдельно указать указ... определенный город и таким образом э, показать рекламу только людям, которые находятся в определенной вам нужной локации. То есть, э, надеюсь, это понятно, да, что look лайк -like аудиторию мы в принципе состою... создаем на уровне э, страны, но если вам нужны настройки по определенному городу, мы их вычленяем э, в момент настройки на группе объявлений, когда мы аудиторию настраиваем. То есть, это вот мы... такой вот э, момент. Что еще интересно, как бы обычно на все аудитории, которые мы создаем в фейсбуке мы сами их называем каким-то образом мы даем им название здесь же лук -like аудиторию facebook называется самостоятельно то есть она будет называться один процент из страны ру это россия и дает аудиторию источника то есть смотрите он если мы сейчас создадим как будет выглядеть да вот то есть аудитория источника и название ее. Тоже тут такой, скажу, момент, то есть за счет того, что... То есть если вы работаете там с Россией или с Латвией, с определенной страной, которую вы знаете, там все в порядке, все хорошо. Но момент, если вы, например, собираете аудиторию похожих людей на, на разных странах, то имейте в виду, Facebook дает вот это вот всемирное сокращение RU, LV, то есть аббревиатуру определенной страны. Поэтому если вы настраиваете таргет или собираете вот эти вот аудитории по каким-то странам, аббревиатуры, которые вы не знаете, или можете ее с кем-то там спутать, ну мало ли. Просто к тому, что имейте в виду, что вам нужно знать аббревиатуры определенных стран. Что еще вы хот... я бы хотела вам здесь показать, что, смотрите, аудитория, она тоже э, сейчас сразу же показывает, что она менее тысяч, э, и э, чтобы собрать похожую аудиторию, Фейсбуку нужно какое-то время, примерно э, где-то в районе 24 часов э, нужно для того, чтобы ее полностью собрать. Может быть, где-то больше, где-то меньше. По сути, вы можете эту аудиторию сразу же использовать, но я вам рекомендую изначально создать вот эту лук-лайк -like аудиторию дать ей отстояться и там уже через какое-то время там на следующий день через два дня ее использовать когда целесообразно еще использовать лук-лайк -like аудитории смотрите то есть мы сейчас использовали мы собирали похожих на наших подписчиков в инстаграме людей точно так же это хорошо работает вы можете как игру вы можете создавать лук-лайк -like аудитории на любой на основании любой пользовательской аудитории Вернемся и посмотрим пользовательские аудитории, да, из чего могут состоять, то есть, например, посетители сайта, это, кстати, очень хороший вариант, который нужно иметь в виду, вы должны напустить трафик на свой сайт, и потом в дальнейшем вы можете собрать вот эту аудиторию пользователей, кто был, были у вас, у вас на сайте, и запустить уже потом на них и собрать на их основании в дальнейшем look лайка -like аудиторию и вот показывать этим людям рекламу. Но, чтобы вы понимали, смотрите, пользовательская аудитория, так как она собирается на основании каких-то профилей или там сайтов или мероприятий каких-то, которые уже с нами взаимодействовали, это всегда считается теплая аудитория. То есть это люди, кто уже когда-либо с нами взаимодействовали. И очень ошибочно полагать, что лука-лайка э, -like аудитория тоже будет теплой. Нет, на самом деле лука-лайка -like аудитории получаются тоже таким же холодными, это холодный трафик, потому что они просто, эти люди, каким-то образом похожи на тех, кто с вами взаимодействовал, но они точно так же никогда не будут о вас ранее слышать, и это, по сути, абсолютно холодная аудитория. То есть, когда вы продумываете, там какие макеты или какие стратегии, э, использовать для того, чтобы показать рекламу на лук-лайк -like аудиторию, это имейте в виду, что вы показывать рекламу будете на холодный, абсолютно холодный трафик. Наверное, это все, что я хотела вам сказать про лук-лайк -like аудиторию. Если у вас есть какие-либо вопросы по данной теме, пожалуйста, пишите в комментариях, я всем всегда отвечаю. Если же вы хотите со мной покоммуницировать, то, пожалуйста, приглашаю вас в Instagram Директ к себе. Я там тоже со всеми общаюсь. У меня, кстати, появился сайт Ссылочка в описании тоже на него будет. И там на моем сайте можно посмотреть, какие услуги я предоставляю. Все подробно расписано. Надеюсь, вам будет интересно. Поэтому ссылочка в описании на мой сайт. Заходите, посмотрите, как мы с вами можем посотрудничать. Вот, мы сегодня посмотрели на то, как создаются лука-лайк -like Аудитории. Я вам рассказала более подробно о том, для чего их использовать, в каких случаях целесообразно создавать лука-лайк -like Аудиторию надеюсь вам это видео было полезно поставьте пальчик вверх подпишитесь на канал если вы все еще не подписались и я буду рада вас видеть в своем новом видео на следующей неделе всем хорошего настроения пока пока